Скумбрия, ой точнее Скоромучча, а еще точнее странник, бывший предвестник Фатуи, ставший наконец игровым персонажем. Вы уже его выбили или только думаете выбить? Напишите в комментарии про свою удачу, обязательно прочту. Ну вот вопросик на миллион. Как его раскочегарить? Сейчас об этом я и расскажу. При активации элементального навыка наносит урон и взлетает как воробушек воздух. Обычные атаки а также заряженные атаки переходят в особое состояние и их радиус с уроном увеличивается. Но самое важное, что урон считается уроном обычной и заряженной атаки. То есть качать обычные атаки все же надо, шкала будет показывать сколько вы можете продержаться в этом состоянии скоромучи. Также Также прыжок поднимает вас выше, тратя его особую выносливость. Ульта это небольшой по радиусу единоразовый анима бабах, который тратит 60 единиц энергии и откатывается 15 секунд. Порядок прокачки талантов следующий, качаем сначала обычные атаки, затем элементальный навык и в конце взрыв стихии. Таким образом вы добьетесь наилучшего выходного урона со Скарамуче. Ведь это основной дамагер, требующий бить всех с руки. Лучшее оружие на странника это его сигнатурка. Дальше идет истина Кагура, память о пыли и небесный атлас. Как затычки можно использовать остальные критовые катализаторы. При игре через мастерство стихии можно поставить сновидение тысячи ночей, скитающую звезду и церемониальные мемуары. Лучшие артефакты на Скоромуччу. Это хроники чертогов пустыне. изумрудная тень, позолоченные сны, воспоминания семенавы. И также комбинация этих артефактов 2 плюс 2. А в основных статах артефактов мы ищем часы на силу атаки, кубок на анима урон, корону на криты. В доп статах ищем криты, восстанову, силу атаки мастерства мастерство стихии по необходимости. Среднее значение для странника. Сила атаки от 1800 единиц, шанс крита и коридором от 60 к 120 и выше, мастерство стихий от 100 единиц, восстановление энергии около 120-150%. Вступая в реакцию рассеивания с элементом, Скоромоча получает бонус. Гидра, максимум куга реку повышается на 20 единиц, Пира, сила атаки повышается на 30%. Крио. Шанс крит попадания повышается на 20%. Электро. Попадание обычной заряженной атакой восстанавливают 0.8 единиц энергии раз в 0.2 сек. Также лучшим саппортом для скоромочи будет Фарузан. Гайд на нее уже вышел или скоро выйдет. Всунуть странника можно к Синтю, Сянлин и Беннету. Также Кфарузан, Райден, Кукоми. Исполнения отрядов много. Играть можно как угодно. Вот как-то так. Теперь Скоромуча готов раздувать юбки магам бездны. Всем спасибо за просмотр и пожалуйста. Зазвитите мои комментарии под видео, поставьте сочный лайк и скрините кнопку подписаться. И всем до скорой встречи.